Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Розе, и это новый Сталкер. Ладно, пизжу, как всегда. И это скам обновление 08. Знаете, что у меня в руках? Это счетчик Гейгера. Вот такие вот добавили счетчики прикольные, которые показывают уровень радиации. И мы сейчас поедем в э, Чернобыль. Да, наверное. Потому что чем-то он напоминает мне Чернобыль. Ни не видно. Аккуратненько Так Круто он без рук едет Как перфиль какой-то Притормози, да Выходим Сейчас ягера мы тут потеряли, но ничего у нас такое есть видно еще нормальный уровень радиации мы отправимся внутрь мы должны узнать что произошло Стояться за шкалу, значит, мы очень близко. Видим, люди покинули это место. Так, я надеюсь, у меня по метаболизму все нормально. Так идет заражение. Ну, мне кажется, это эпицентр. Это смотреть за заражением. Надо его выключить, короче. И так понятно, что тут эпицентр и тут самое жесткое место. Так, возьмем оружие на всякий случай. Так, а что с заражением? О опа! Это местные жители. Не подходи! Кто это был? Поднимемся на крышу, посмотрим на место аварии Вы сами понимаете, что такое радиация вот это место аварии но еще дымит мой винтажный хазмат просто справляется на ура так мы попробуем подойти поближе и посмотреть что же тут произошло ну давайте включим. Так, если я туда спущусь. Вот так и закончилась жизнь юного приключенца в мире, скам. Ничего не поделаешь.